Ну-ка, Диаколь, скажите интервью по этому поводу. Ну что я могу сказать? Стоит ли он тех патронов, двух которые, штук, которыми ты Ну, 54 добыл? рубля. Ну ладно, ну ничего, ну мясо, пуха тут на пол подушки. Еще одного да. добыть и будем мы. Ага. Ну-ка теперь у меня интервью с возьмите. С мясом и с пухом. Все там нормально. Ага. Ну, короче, ебанул я по нему с семерки, блядь. Короче, чуть не ебанулся сам нахуй. Сапог Погода набрал, быть. это называется утка-гоголь. Или поганка. Гоголь. Видите, у него головка Да-да-да. Обитает она в северных районах. Западного Атирки. Сибири. Ага, вот видите. Но как-то так, Хули. Стрелял да, два раза. Да, видим Надеюсь, как вот хули. эта вот хуйня да. записала это все дело. Видео с выстрелом я выложу на канал. Сверху будет вот тут вот подсказочка. Проходите, смотрите другие видосы. Давайте. А, сфоткать меня еще надо.